Друзья, наконец-то я закончил тестировать MetaCloud на вывод. Сегодня транзакция прилетела за 20 секунд. С этого сайта наманенные токены перевел на свой Metamask. Без проблем. Просто подтверждение кодом из письма. И транзакция вылетает. Деньги появляются, то есть токены на MetaMask спустя 20-30 секунд. Кто хочет присоединиться и начать манить, у меня есть обзор, как все активируется. Ссылку оставлю в описании под этим видео. И теперь по порядку. Наманенные монеты в этой программе мы переводим сначала на сайт. Через вот этот раздел и данную кнопку. Сюда указываем сумму, вот это количество, наманенное после последнего вывода. Вводим сумму, нажимаем Next, подтверждаем кнопку э кодом из письма. Все отображается тут. Заходим теперь в Wallet. Здесь будут видны монеты, которые вы можете перевести на свой MetaMask. Вывод от 333 токенов, 32 токена комиссия за вывод. Поэтому я теперь выводить не буду накоплю, например, там 1000 монет и только потом сделаю транзакцию мне главное было проверить на вывод, для себя убедиться что это не скам и выводят монеты и для вас показать, что на деле все вот моя транзакция мой кошелек BIP20 вот Metacloud Адрес смарт-контракта. Можете добавить его вот сюда. И в PancakeSwap он виден, но там пока что еще не торгуется. Листинг. Говорят, что будет в августе. У нас два месяца. Для того, чтобы наманить побольше монет. Где именно будет листинг? Я не знаю. Но хорошо бы был еще и Binance. В этом списке бирж. Там монеты быстро взлетают в космос цена при листинге по моему шесть половиной центов если не ошибаюсь при среднем майнинге по 12 14 часов у вас будет выходить в районе 33 токенов как у меня за два месяца 60 дней у нас выйдет где-то 1700-1800 монет. Это при цене листинга 6,5 центов, больше 100 долларов. Программа нетребовательная, работе компьютера не мешает, ничего не подвисает. Задвинули ее, и можете работать как в браузере, так и на рабочем столе. При необходимости. Вытащили ее из угла и все. Ссылка на обзор будет в описании под видео. Как стартовать майнинг. На этом у меня все. Пока.